Эрекция и потенция – надежный индикатор мужского здоровья и биологического возраста мужчин. А когда их пытаются сменить эректильные дисфункции, либо импотенция, очень многое меняется в жизни. Не только мужчин. Здоровье женщин во многом зависит от мужской силы. Также очень влияет эта ситуация на здоровье детей, родителей, сослуживцев. Рвутся связи по горизонтали, по вертикали. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, от чего зависит собственная реакция. Также узнаете, как биологический возраст влияет на потенцию. Ну и правильное питание для мужчин перед сексом. От чего зависит собственная реакция? Я частично уже сказал, от биологического возраста мужчин. То есть от способности системы кровообращения доставлять нужное количество крови к органам малого таза. Когда эта функция естественным или противоестественным образом Снижается, потому что болезни это все-таки неестественное состояние человека. Это присутствует явно или скрыто ищемическая болезнь сердца, атеросклеротический либо после инфарктный кардиосклероз, просто атеросклероз сосудов, миокардиодистрофия, пороки развития сердца, сосудов, дыхательной системы, нарушение состояния крови, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Да мало ли причин, которые показывают биологический возраст мужчины, в котором Активный физический труд, а тем более занятие любовью, мягко выражаясь, противопоказаны по жизненным показаниям. Когда эти ситуации пытаются проигнорировать и просто усилия прикладывают для усиления потенций, игнорируя ну, не самое лучшее состояние сердечно сосудистой системы, здоровье мужчины, мягко выражаясь, ставит на грани. А иногда оно может оказаться и за гранью. В лучшем случае инвалид, в худшем случае ну, необратимые последствия. Но здесь я понимаю, что биологический возраст где-то совпадает с паспортом. Часто ко мне обращаются мужчины в похожем биологическом возрасте, а паспортный у них 20, 30, 40. Жалуются, да, есть проблемы, не весь откуда взялась. Очень часто, как сопутствующее состояние, уже что многие не считают это заболеванием, появляется ВСД. О чем говорит бейтасуистодистония? Да, можно ее игнорировать. Но от этого не меняется суть. При этом, как правило, присутствует высокая вязкость крови, при которой сердце не может обеспечить нужное кровообращение в сосудах головного мозга. Вследствием чего является многоликость вот этой самой ВСД, Она появляется то апатии, то депрессии, то страхи, то тревоги, то нехватки воздуха, воды. Чего угодно может по ощущению не хватать вашему мозгу, а в реальной им не хватает просто кислорода, питательных веществ для активной своей работы. Игнорировать эту ситуацию не стоит. Индикатором может явиться не только нарушение артериального давления, 90 на 60, 100 на 70, но и темные круги под глазами, холодные руки, ноги. Разогревать систему кровообращения в данном случае также не показано. Система-то работает неэффективно, она работает с перенапряжением, но сам по себе усиление притока крови это лишь достаточные условия. А абсолютно необходимое, как задержать кровь. От трафика крови через органы малого таза мало что зависит. Зависит сколько крови удержано для того, чтобы появилась эрекция. И тут вам может помочь несколько тренажеров, с помощью которых можно подкачать маленькую мышцу, называется бульбоспангиозу. От тонуса которой зависит фактически мощность и продолжительность реакции. И самый простой тренажер, который можно придумать, он перед вами. Это тыква. Ее можно использовать в разном биологическом возрасте. Для усиления потенции, усиления реакции. Но об этом достаточно сложном тренажере я скажу чуть позже. А пока покажу вам более простой тренажер. Форма и размер от вас, тут говорится, на вкус и цвет товарища нет. Но очень важно. Правильное содержание и правильное использование. Вот это принципиально. С помощью этого тренажера ну, примерно половина мужчин в течение 2-3 недель, я не оговорился, могут хорошо усилить потенцию, усилить эрекцию. Это морковь. Как выбрать правильно морковь? Ну, перед тем, как ее купить, нужно разрезать. Чем тоньше стержень, тем лучше морковь влияет на эрекцию. Морковь с толстым стержнем не подходит. Только тонкий стержень должен быть. Второе условие. Морковь должна быть интенсивно оранжевого цвета. Бледненькая морковка не подходит. Также на морковке должны быть корешки. Я поторопился, взял просто морковь. Вот корешочки на поверхности говорят о том, что морковь правильно хранилась. Но кроме того, что выбрать, нужно правильно морковь использовать. Потому что просто выбрав морковь, вы можете не улучшить потенцию, и ваша любимая женщина не почувствует этого. Как приготовить морков правильно, как использовать правильно, можете использовать в отварном, запеченном, протушенном, бланшированном виде, только не в сыром. Сырая морковь очень плохо повышает мужскую потенцию. А э, термическая обработка и использование в салатах, винегретах, супах, Морков улучшает, благодаря витамину А улучшает зрение. И это один из способов усилить вот эту самую мышцу. Потому что бульба спонгиозус. Ее тонус зависит фактически от того, от одного маленького нюанса. Говорят, мужчина любит глазами. Если у мужчины плохое зрение, и любит он плохо, потому что он не может рассмотреть женщину во всех ее прелестях. Если же мужчина одел очки, да, все прекрасно, он все видит, снял очки, женщина расплылась. А количество импульсов к мускулюс бульбосфонгиозус резко увеличилось, мышца напряглась, эрекция появилась. Только очки сняты, женщина расплылась, количество импульсов к мускулюс бульбосфонгиозус уменьшилось, мышца расслабилась, эрекция упала. И вот такая вот игра, она конечно возможна, пока вы не начнете правильно использовать морковь в своей жизни. Какой вы дополнительно бесплатный бонус получите для своего здоровья? Витамин А, который есть в морковке, он великолепно э, бережет вашу сердечно-сосудистую систему. И те заболевания, связанные с паспортным возрастом, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, они возникнут у вас позже. И снижение потенции по этой причине также возникнет позже. Больше того, витамин А, который есть в морковке, он предупреждает еще кардиологические заболевания и другие. Кроме того, онкологически он великолепно повышает иммунитет. То есть, фактически, вы сможете не просто наслаждаться хорошей эрекцией и мощной потенцией сегодня, но и в отдаленной перспективе. С такой целью вы можете использовать также свеклу, болгарский перец, персики, абрикосы. Ну, много источников витамина, вы это можете найти в интернете без проблем. Но есть более э, широкого спектра действия вещества. Одно из них скрыто в тренажере под названием тыква. Это семена тыквы. В семенах тыквы кроме витамина А есть еще витамин Е. А он усиливает кровообращение в органах малого таза. Но усиливает кровообращение, не усиливая тонус мышцы. А тонус мышцы влияет в меньшей степени. Но вместе два витамина содержатся в семенах тыквы. И это очень здорово. Но усиливать без подготовки Потенцию, как я уже сказал, не совсем хорошо, особенно если биологический возраст немножко другой. Поможет ручка тыквы. Она обладает великолепными мочегонными свойствами. А Отвар из нее помогает разгрузить сердечно-существую систему и улучшить ее состояние. Также очень хорошо использовать еще один компонент, который редко кто использует. Это мякоть, в которой находятся семена тыквы. Она обладает мягкими мочегонными желчегонными свойствами. Когда вы варите тыквенную кашу, не выбрасывайте мякоть. Она очень полезна в этой ситуации, если вы ее используете. Есть еще одно средство для усиления потенции. Еще более активно. Оно более многогранно. И всего горсть в день помогает мужчине не только любить глазами, но и помогает женщине любить ушами. Но употреблять должен Мужчина это грецкий орех. Форма ореха напоминает рельеф головного мозга. И не просто так. Лецитин, который здесь находится, он усиливает мозговую деятельность. И женщина не просто любит ушами. Если мужчина, обладая хорошим здоровьем, который поддерживает морковь. Хорошим здоровьем, я имею в виду со стороны сердечно-сосудистой системы. А также со стороны иммунной системы еще и владеет интеллектом, то э, с таким мужчиной женщина будет заниматься любовью не просто долго, но ей еще будет интересно. И важно это правильно использовать. Всего горст грецких орехов чищеных, то есть 4-5 орехов в день. И ваш мужчина боец на долгие годы еще и хороший собеседник между занятием любовью. Что обычно дают? Обычно дают сельдерей, петрушку, пастернак, имбирь. Но ну, я бы сказал, это чисто женский способ поднять мужскую потенцию. Да, эфирные масла, которые там есть, они выделяются через органы малого таза. Выделяясь через почки, проходят сумочевыделительную систему, усиливают там кровообращение. В случае, если у мужчины есть простатит, могут обострить простатит, и мужчине будет явно не до занятия любовью. Простатит это достаточно серьезная Ситуация, когда уже не до любви, не до жиру, быть бы живым. Это э, средство поднять потенцию сейчас на сейчас с сомнительным результатом. Что будет завтра? Чай и кофе тоже помогают улучшить функцию. Но это больше для флегматиков, больше для санвиников. Они повышают тонус нервной системы. Очень хорошо использовать вино. Это очень хорошо подходит холерикам. Вино немножко расслабляет. И помогает холерику не перевозбудиться слишком сильно или слишком рано. Очень важно правильный ужин. Многие женщины знают, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Важно, чтобы это был путь, чтобы это была небольшая дорожка. А не столбовая дорога. Часто этим путем злоупотребляют. И зря. Потому как перебор за столом, большой объем пищи увеличивает вязкость крови, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Да, мужчина не уйдет другой женщине, но он и до постели не дотянет. А если окажется там, он может умереть. Инфаркты сто лет назад называли ресторанной болезнью. И эта ситуация, она не самая простая. Также очень важно, чтобы в хорошем состоянии поддерживать поясничный отдел позвоночника. Часть импульсов может быть прервана просто там. Да, мужчине нравится женщина, импульс дошел до поясницы и там оборвался. Мускульюс бульба спангиоз в расслабленном состоянии реакции нет. А это нужно правильно комбинировать режим труда и отдыха. Если у вас работа сидячая, если вы часто сидите за рулем автомобиля, вы же понимаете прекрасно, что в принципе по большому счету женщина просимулировать оргазм может. А вот мужчинам эрекцию ну, не получится. Поэтому важно использовать все вот эти средства для сохранения, укрепления мужской потенции и правильно питаться как тактически то есть, собственно перед сексом, так и стратегически чтобы мужская потенция была достаточно сильной эрекция была достаточно мощной и радовала и мужчин и женщин, не огорчало детей, родителей, сослуживцев. И чтобы было все хорошо. И пока вы думаете, поставить лайк на это видео или не поставить, кому из друзей и знакомых отправить на него ссылочку, чтобы они тоже восприняли эту информацию правильно. Я буду заканчивать это видео с привычными подписчиками моего канала словами: Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать для эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.